Я вас читал тут, пока подключался. Так, видно и слышно. Очень хорошо, что видно и слышно, слава богу. Так. Значит, ну, сегодня много у нас фотографий. Хотел я показать вам, как идет голосование. Это очень важно, наверное. Вот пока письма прочитаю, некоторые вот пишет мне человек один просит совета, я обещал ответить в эфире, человек находится за рубежом, недалеко от России фактически, да, но уже в Евросоюзе, и у этого человека э, в семье инвалид и дети, и вот он спрашивает меня, что делать, потому что коронавирус, потому что, в общем, все, конец, там работать некому, в России и негде Человек работал В общем-то за рубежом ну, Тяжелая была работа Но хоть как-то удавалось кормить семью Сейчас нет такой возможности Что я могу сказать этому человеку ну, Вы находитесь сейчас Не в самой благополучной стране Европы Поэтому у вас особенные трудности Я думаю, что имеет смысл Поменять страну для начала да, И Своих забрать из России да? Потому что ну Инвалид, если человек инвалид Первой группы, наверное, ему легче Лучше помогут в любой другой Европейской нормальной стране Чем и в России Я вам советую И прям настоятельно советую Если у вас будут такие планы Возьмите массу чеченских чатов Сайтов, где они пишут на русском языке Лучше чеченцев Никто в этом мире не описал, да, как эмигрировать, как перевозить, как... В общем, вся техника там есть. Я даже если возьмусь изучать и рассказывать, я все равно лучше не расскажу. Там это делают очень серьезные люди, которые прошли это все неоднократно и сами, их семьи прошли, родственники прошли, они знают все. Поэтому обратитесь туда, в эти чаты, сайты и их очень много, и вы там найдете, я думаю, причем применительно для каждой страны, если Франция это отдельные, там чаты, сайты, да, если Германия это совсем другие и так далее. Так что я вам рекомендую вот именно этот путь. В вашем случае возвращаться в Россию просто самоубийственно, потому что, ну, что вы сделаете, как вы сможете прокормить семью. И оставаться на месте тоже достаточно сложно. Поэтому надо двигаться. 26 июня, Международный день в поддержку жертв пыток. Что я могу сказать? Огромное количество людей, которых пытали в России, то есть таких людей, наверное, сотнями, тысячами, какие сотни, я имею в виду политических сотни, а вообще э, тех, кого пытали, да, ну, это миллионы людей в России, миллионы, представляете, то есть если предположить, что 500 тысяч сидит в тюрьме, сколько отсидело, да, то есть пол России отсидело. И... Практически всех подвергали пыткам. Что я могу сказать, что вот, исходя из э, перспектив новой власти, необходимо, безусловно, принять декрет о том, что пытки не применять ни в коем случае в отношении тех, кто не участвовал в пытках и кто не имел к установлению пыточной системы отношений. И все. И все. Понимаете? Как можно исключить пытки? Как это не парадоксально. Но вот именно пытками. Если вся эта мразь будет знать, что когда мы будем, возьмем власть, то часть этой мрази будет пытать другую часть этой мрази. Мы не позволим молодым людям этим заниматься. Да, но они будут. Они по-другому не умеют раскрывать преступления. А нам нужна вся путинская подноготная. Все нужно. Так как? Что же, мы воспользуемся, конечно, услугами путинских палачей в период. Кто будет из них самый блядь, мерзкий, тот получит свободу. Как это не парадоксально. Да? Потому что мы не подставим молодежь. Но я подчеркиваю, те, кто не имел никакого отношения к пыточной системе, не будут... Никогда в жизни к ним пальцем никто не коснется Никогда методы психологического воздействия не будут применяться И в общем-то ни одна из степеней устрашения А вот те, которые пытают людей, они должны знать Я говорю абсолютно серьезно, открыто Все степени устрашения к ним будут абсолютно открыто применяться Абсолютно открыто. Мы даже видеокамеры повесим, чтобы все видели, как это происходит, чтобы не было ни, никакой тайны в этом. Сейчас тайна есть. Как это происходит, никто не знает. Здесь не будет никакой тайны. Вот это путинские палачи, которые пытали там вот пацанов из этой сети. Да, вот. Пожалуйста, ради бога, либо их будут пытать, чтобы они там что-то рассказывали, либо они будут пытать, чтобы другие что-то рассказывали, куда они деньги спрятали и так далее. Нам безразлично абсолютно. Мы дойдем до истины, до более-менее объективной истины при помощи вот этой же путинской системы. Как это не печально. Но чтобы уничтожить эту систему, нам надо ее настолько вышерстить всю, чтобы каждая сволочь знала, что, блядь, нельзя так поступать. И еще на будущее сказала всем своим потомкам, ребята, так делать нельзя, потом придут вот такие мальцевые, они с вами такое вытворят, что вам и не снилось, блядь. Слава дождя, вышли новости из будущего. 2036 год. Путин навсегда. Да, я немножко посмотрел. Я не смог, честно говоря, осилить все. Мне не очень это понравилось. Ну, в смысле, понравилось точно, но не до такой степени, чтобы там смотреть столько времени. Так... Так, и в московский офис Открытой России пришли сотрудники ЦПЭ. Я так понимаю, что они же не просто пришли, пока там информации нет, ну Илья ее не успел получить, я так понимаю, что там обыски проходят. Ну не просто же так, они пришли там поболтать. Вы тут из Открытой России, мы к вам поболтать пришли. Не знаю, с чем они там болтают, Панфилова заверил, что никто не голосует на лавочках и багажниках. О, как видите. А саратовцы очень сильно возмутились, говорят, стыд такой, там на крыше гаража голосует, причем знакомый мне очень гараж. Вот Интересно, я посмотрел, прям порадовался Давайте с вами вместе посмотрим, кто же врет Саратовцы врут или Элла Панфилов. Я взял, я не смог взять все Потому что столько фотографий по поводу голосования Но вот я бы даже конкурс объявил по поводу того По поводу названий, да? Так, слушайте, что-то одно не открывается Нифига себе Какая. Плохо, что одна не открывается. Даже не знаю, что это такое. Давайте вот я прям с конца начну, чтобы. Вот такая вот. Видите, место для голосования. Вот такая вот фотография замечательная. Вот люди голосуют. Ну вернее, это избирательная комиссия. Это никто не голосует. Вот тоже участковая избирательная комиссия. 22-23 избирательный участок. Видите, а что? почему бы нет? В кузове газели какой-то в обосранном. Вот тоже, видите, такие. <клёх> нус снимайте бурнус, да? Вот, интересно. Так, вот. Опа, какой, а, во, Вот это, наверное, центральная избирательная комиссия, где то Мел Панфилова. Ну, суть по тому, как выглядят все остальные, это, это самая главная избирательная комиссия. Вот, видите, тоже что-то избирательная комиссия даже без стола. Но зато у них есть, видите, дезинфицирующие средства. Прекрасно. А вот это я вообще назвал бы какой-то картиной соцреализма. Да, это прям голосование на полевом стане. Представляете, вот насколько живописно это все сделано. И агитация сфотографирована. Тот, кто фотографирует, уникальный, конечно, фотограф, наверное, это еще с советского периода какой-то остался, потому что так вот он все выхватил, таки, такой характер, хотя у всех на лице маски, но все равно как вот здорово. Видите, нет, никаких избирательных участков, где она там говорит в багажниках, конечно, нет в багажниках. Их и артистка. Это Элла, блядь, жуткая, конечно. Так. Вот, а это я уже показывал вам. Так, так, так, вот такая фотография замечательно Видите, это не багажник, это сетка из пятерочки. И дяденька такой, предприниматель. Вообще, я так понимаю, что это... Предпринимательская деятельность сейчас такая голосование. Денег нормально, люди приподняли. Вот видите, вот какой-то детской вот этой беседки, дождик идет, и там можно проголосовать. Такая кабинка для голосования. Все как положено. Вот тоже замечательное местечко для голосования. Где-то на пороге какого-то дома. Бля. Вот на пеньке, почему они так любят на пеньках голосовать, я не понимаю, там бабушки какие-то фотографии на пеньке голосовали, вновь вот пенек только повыше, тот был пониже, все-таки приседать приходилось, а это повыше. Вот тоже, наверное, какое-то отношение к Центральной избирательной комиссии имеет, видите, у них хоть крыша над головой есть, какие-то там эти... Одежки специальные избирательные Вот тоже на детской площадке Облюбовали они детские площадки Интересно, сколько за каждого избирателя Вот этим людям платят Которые там ходят, агитируют Это же прям непосредственно за каждого Они же бегают за каждым Ловят видео, таких очень много И видите, как замечательно Вы Прям на автобусе приехали Скирдует Бабло таким образом которые им заплатят, ну им заплатят-то копейки, представляете, сверху те, которые взяли там у Путина триллиард, они этот триллиард забрали, копеечку вниз, там тоже взяли еще, ну а до да, самого вниз, конечно, добежит там вот, дедушка вот этот с коляской за бутылку, наверное, будет все это делать, ну может вот, вот видите в гаражах каких-то, когда там подпись была «пойдем в гаражи проголосуем», Замечательно, просто замечательно. Я продолжу, это еще не все. Я прошу прощения, просто там был триллиард этих картинок, очень много. Я даже не выбирал, взял вот подряд. И ну, я хочу вам показать, что это не единичный случай, что это система, что вся Россия голосует вот именно в багажниках, в гаражах каких-то там, в сараях и прочее. Вот видите, вот в, на таких избирательных участках голосует. Это избирательный участок, участок для голосования. Это не переносная урна, поймите. Вот, в маршрутке голосуют, видите. пишут вот, тут и снова в маршрутке. Наше будущее, пишут, вот голосование в маршрутке, видите, вот тут, во как, это с переносной урной гоняют, ловят, бегают за каждым, стой, иди сюда, да, вот тут тоже, видите, карусель у них тут такая интересная, они прям на карусели голосуют, они, наверное, слышали, что во время выборов делают какие-то карусели, решили тоже сделать, в огороде вот голосуют. Замечательно. А вот этот в Саратове. Представляете, это вот на крыше гаража, я прекрасно знаю. Это местечко, улица Рахова. Очень хорошо знаю. Вот голосование на кладбище. Ну, чтобы уж никого не забыть. Вот такие вот избирательные комиссии. Вот так. У подъезда перехватывают всех. Так, ну там по-всякому, конечно, так слушать, где тут еще-то, еще куда делись ты из Саратова, вот я хотел побольше там показать, там прям, ну вот, наверное, на, она, наверное, убежала, это, это видео, наверное, ушло, так что тут много интересного, вот, а в кабинете есть фотка, наверняка едешь. Третьим будешь голосовать, да? Вячеслав Вячеславович, а вам не кажется, что у государства нет денег? А поэтому такие избирательные участки? Да, нет, вы что? Деньги на это наверняка Вова дал. Просто все. Ну, все же понимают, что все. Ец. Поэтому все украли. А какой смысл? Какой смысл-то? Что-то там особенное делать, если люди и так нормально на это голосуют, да? Это... Это же весь мир видит. Ну, весь мир, не знаю, а мы с вами видим. Эти выборы уже 90-х. Да нет, ну я в 90-е делал выборы. Вы что, в 90-е выборы? Ого-го! Избирательный участок. На этом избирательном участке песни, пляски там. Все этим, как ее... Не надо после меня давать, я тебя прошу. Ребенку не давай, вот всякий коронавирус, ходит. зачем после... Я вот эту... терпеть сотен. Да, задний, папа. Побили, Далее бутылочка не... и все. Вот, поэтому... 90-е годы, ну что, выборы были всегда организованы вот и до. То есть те, кто там впервые голосовали, там подарки какие-то делали. То есть такая еще и советская система сохранилась. Так что 90-е годы... С ностальгией можно вспоминать, как, какие были выборы. То есть, подтасовки были, конечно, 90-м, но это такие смешные в сравнении с этим. Ну, сколько там могли подтасовать? Ерунду. Вот. И... Так что, Сарации, видите, зловещие преступления на крыше совершили, голосовали там. Интересно, выступили люди из Дагестана. Мне очень понравилось. Я вот вам сейчас... Покажу. Я считаю, что это очень правильно. Так. Вот. Я Камиль Алиевич, мне 62 года, юрист. С высоты прожитых лет ответственно заявляю, что я не иду голосовать за поправки к Конституции, так как они противозаконные и антинародные. И сама действующая конституция 1993 года нелегитимна. И принята в результате военного переворота. Нет голосованию. Против себя. Против своих детей. Против своего народа. Меня зовут Патиман, и я против внесения изменений в конституцию и не пойду голосовать. Нет голосованию. Я против голосования. Против голосования. Я не буду голосовать. Против себя. Против своих детей. Против своего народа. Я против и ничтожного голосования. Я против голосования. Я говорю, нет голосования. Я тоже против голосования. Неважно, какие мотивы, какие причины и так далее. Главное бойкот. То есть каждый может там бойкотировать по какой-то своей абсолютно личной причине или там по абсолютно личному неприятию какой-то поправки Конституции. Главное то, что они хотят нас обмануть. Вот Главное то, что они не могут это делать, не могут принимать эти поправки. Но мы сегодня поговорим об этом. Вот Интересно, так вот голосуют чиновники. Это Екатеринбург, кажется, девятая школа. То есть, всех чиновников согнали. И они в очередь встали. Почему они все чиновники всех министерств там местных и так далее голосуют в одном и том же месте? Чтобы легко было сосчитать. Чтобы они не могли затеряться. Чтобы все они пришли и их каждого проверили. Да? Чтобы они отметились. Представляете, какая мерзость. Вот такие вот дела. Потом. Сейчас. Панфилова назвала провокациями попытки дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Да? То есть Павел Лобков, есть такой корреспондент Дождя, которого я сильно не люблю, он пошел, ну, рассчитывая на то, что он крутой такой, дядька может там э, крутить на одном месте всех, проголосовал и так, а потом еще и проголосовал электронным образом, сам того не понимая, что таким... Макаром совершил уголовно наказуемый деяние. Теперь к нему менты пришли и будут его трясти. Он думал, что его не привлекут, что он уж крутой. Но есть такая 142-я со значком 2, да, незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня. Бюллетень для голосования на референдум, бюллетень для общероссийского голосования. Так что они его потащут, у них формальный повод есть. Очень смешно получилось, то есть, когда кто-то э, делает какие-то провокации, да, он должен понимать, что и быть готовым, что они могут обвинить в чем угодно, хоть в терроризме. Поэтому это, это очень важно. То есть, если вы что-то делаете, делайте открыто, будьте готовы, что они на вас всех собак спустят. И вот... Наблюдатель за голосованием в Дагестане доставлен в полицию. Не только в Дагестане, во многих городах, где люди там определяли себя как наблюдатели, подходили близко к участкам, чтобы понаблюдать, что там происходит. Их просто ловили. Там. Затлов. Проис... А что это вы тут делаете? А что это вы тут? кого вот тут фотографируете, записываете и так далее. Жуткие дела. Так, и вот э, мне написал Александр такое письмо. Хотел я его прочитать. Здравствуйте, дядя Слав, меня зовут Александр. Я вам писал несколько раз, даже смешное порнушное видео прислал перед выборами. Плешивые гниды, и, ну и так далее, и так далее. Я всегда был против плешивой гниды. Я либо не ходил на голосование, либо голосовал за кого угодно. Только не за, -за сню и плешивую пидорас. Хотя практика показала, что... За оппортунистов и дросней также не стоило голосовать. Сейчас я занимаюсь тем, что рекомендую людям не ходить на голосование либо голосовать против. Хотя считаю, что ни то, ни другое не даст ничего, поскольку мы дошли до того момента, когда вопрос о переменах методом выборов уже не может решиться. Короче, несмотря ни на что, я против, я буду, э, несмотря на то, что я, буду, что я против, я буду голосовать за. Поскольку я человек, который даже в где на гвоздь наткнется. Я имею в виду, что если я делаю ставку, то она либо не сыграет, либо сыграет в минус. Это показала практика всей моей жизни. Друзья, мне предлагают... Хоть э, сами либо не пойдут, либо будут голосовать против, проголосовать за поправки. И вот после этого, скорее всего, вся нанется через пару месяцев. Мне трудно сделать этот шаг, поскольку за поправки я наступаю на горло собственной песни. Однако ради дела... Я это сделаю, дядя Слав, прошу благословить меня на этот неординарный для меня и в какой-то степени парадоксальный поступок, это не прикол и не троллинг. Я понимаю, Александр, что это не прикол и не троллинг. Вы знаете, так жизнь устроена, что и часто побеждает. Я не могу вас удерживать от выполнения некого ритуала, да, это, действительно, это мистический ритуал, который вам навязан вашим суеверием, я же не знаю, может быть, вы как раз в воду глядите, поэтому, если нужно мое благословение, то да, ну, в общем-то, действительно, это очень парадоксально, И человек, понимаете, человек не рассчитывает на себя, он не рассчитывает на меня, он не рассчитывает на нас, на всех, ни на кого не рассчитывает. То есть, рассчитывает на соблюдение некого ритуала, на некую мистическую составляющую. То есть, есть какие-то, ну, чистый шаманизм, да, есть какие-то сущности, силы там и прочее, которые помогут свергнуть Путина. Просто надо их там каким-то образом разбудить. Вот таким может быть парадоксальным. Трясающая ситуация. Мы дошли до края, мы дошли до ручки, мы дошли до, до предела. Все, дальше нет. Хотя мы уже дошли до предела, когда появились Михаил Архангел и судьи Манюрова. И это был предел, потому что люди готовы собой жертвовать, чтобы хоть что-то изменить, хоть что-то показать, хоть что-то сделать. Такие дела... Голосуешь за поправки, не получишь больше травки. Так что всем остальным я ни в коем случае не рекомендую голосовать за поправки. Я за бойкот и ходить на голосование, я прошу не ходить на голосование, не делать этого. Но если отдельный наш соратник хочет вот таким образом что-то изменить, да, может быть совершенно это иррационально, я говорю, да, может быть это совершенно как-то... Через суеверие. Ну, пусть попробует. Шо ж. Привет из Саратова. Подписываемся на канал, не забываем. Да, это очень важно, чтобы люди подписывались. Мальц, ваши отношение к Путину? Странные вы люди. Как можно у Мальцева спрашивать отношениях к Путину? Я каждый день говорю, что Путин пидорас, ты гнида. И, и меня спрашивают, или вы специально пишете Для того, чтобы Что-то как-то там потом использовать Ну, наверное В мире нет человека, к которому Я относился хуже, чем к Путину И, наверное, в мире Не было человека еще К которому я относился хуже, чем к Путину Да, были, конечно, ушлюпки Больше, чем Путин Там всякие полпоты и прочие Да, но их, во-первых, уже нет, да, а во-вторых, ну как-то они не совпали со мной, то есть я не смог их пощупать и ощутить. Я только за бойкот, и я только за бойкот, на права. Председатель, а вот интересная тема, да. Значит, ну там вы знаете очень много всякой разыгрывается ерунды, и не ерунды в том числе, и квартиры разыгрываются. Вот эта дамочка выиграла квартиру, видите. Избирательный участок 1552, такая довольная, счастливая. Надо сказать, что это председатель избирательной комиссии вот этой. Как раз председатель взяла и выиграла квартиру. Какая прелесть. Я думаю, что все проще. Ей дали квартиру, за многие ее гнули прошлые, да, надо же кому-то дать, ну вот они должны привлечь и объяснить, что там вот на выборы придете, можете выиграть квартиру, что же, простой смертный что ли выиграет? Ну нет, ну раз квартиры разыгрывают, значит кому-то понятно, что она не заслужила даже всеми своими мерзостями квартиры от их режима, они не раздают квартиру, ну сейчас надо, поэтому видите, вот она выиграла, выиграл квартиру, выпросила Жуткие дела происходят. И вот меня спрашивают по поводу конституционных поправок. Написал соратник письмо и просит разъяснить некоторые вещи. Разъясняю. Вот если взять девятую главу Конституции Российской Федерации. Давайте вместе с вами ее прочитаем. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Статья 134. Предложение о поправке и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут носить там президент, Госдум, Совет Федерации, т.д. 135. Статья. Положение глав 1, 2 и 9. 9, то есть по поводу пересмотра. Вот этих трех глав. Что такое первая глава? Ну, это э, единственный источник власти, там, народ, третья статья. Да, то есть, название Российской Федерации, народ, единственный источник власти и прочее, прочее. Мы сейчас поговорим об этом. Что такое вторая статья, э, конститу, вторая глава Конституции? Это все наши права. Там перечислено. И что такое девятое? Это как Конституцию можно поменять. То есть, можно там все, что угодно менять, кроме этого. Так вот, положения глав 1, 2, 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены федеральным собранием. Если предложение о пересмотре положений 1, 2, 9 главы Конституции Российской Федерации будет предложено тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное собрание. Понимаете, то есть, вот они хотят внести изменения в статью 15, это глава 1, да, там говорится в пункте 4, общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор, договор Российской Федерации является составной частью ее правовой системы, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены закон, то применяется Применяются правила международного договора. Статья 15. Хотят они ее поменять, да, чтобы был примат национального права, так называемого, или национального бесправия. Поэтому они должны решать это через конституционное собрание. А конституционного собрания нет. Нет такого органа, представляете, то есть в Конституции есть орган Конституционное собрание, они там его должны создавать, закон написать, даже закона нет. Они создали миллион законов, закона о Конституционном собрании, которое четко прописано в Конституции нет, можете себе представить. То есть они не, не удосужились, не успели. Они внесли 15 поправок за все время существования Конституции и не удосужились создать Конституционное собрание. Но если нет Конституционного собрания, тогда они должны на всенародное голосование выносить. Вот это всенародное голосование. Всенародное голосование называется референдум. И у референдума, референдуме есть закон, и там четко прописано, что можно выносить, что нельзя и так далее. Они же сами прописали. Так что вот... Статья 136. Поправки к главам 3 и 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. То есть, что это говорит? Это говорит о том, что все, что Путин... Там нарисовал, либо незаконно вообще, либо уже вступил в законную силу после того, как одобрили две трети субъектов, а он подписал. Все. Нет тут другого пути, понимаете? Нет Конституционного собрания, которое могло бы это решить. Не вынесен вопрос на референдум, на, на, на всеобщее голосование. Вот то, что происходит, это всеобщее голосование. Это... То есть у нас всеобщее голосование в законе прописано, в законе о референдуме, как оно должно быть. Да? Вот. Сейчас. Вот. Пункт 5 статьи 12 о референдумах. Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепринятые права и свободы человека и гражданина к конституционной гарантии реализации таких прав и свобод. А они отменяют. Можете себе представить, впрямую. Поэтому это не референдум. То есть, они даже референдумом это не могут сделать. Они какое-то голосование во дворе придумали. Бля. И это голосование во дворе закон. Понимаете, в чем прелесть всего этого голосования во дворе? Я же вам недаром показывал все эти картинки. Вот такие картинки. да, Вот такие, вот такие картинки. Вот там какие еще. Блять, куда они там делись там. Это же я вам недаром показал. То есть, если они признают это законным, ну, значит, нам надо также проголосовать. Что они идут нахер. Если они признают вот такое голосование в гаражах, законным. Но нам нужно, как я и предлагал, 5, 11, 17, голосовать не в гаражах. А выйти на площадь и проголосовать все. Нахер Путина и всех пидоров с ним. Вот что нужно сделать. Вот они. Вы видите, они нарушают абсолютно все свои собственные законы. А мы без всякого нарушения можем их послать нахер. Вот. <смех> Причем, интересно, настолько они вот э безграмотные, да, вот смотрите, все. Обратили внимание на бюллетень. Да, в бюллетень написано, «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации». В Конституцию. Это вообще... Если бы они написали, «Вы одобряете внесение изменений в Конституцию Российской Федерации», ну, было бы понятно. А изменения – это в Конституции, а не в Конституцию. Представляете, это в бюллетене. Это кто-то писал, у них там, как вот мне понравилось, тут вот люди нарисовали, прям я очень порадовался, сейчас я покажу, это вот где-то там на доме. Для вашего удобства будет организовано голосование, видите, вне, вне, отдельное помещение для голосования рядом с вашим домом по адресу и так далее. И чувак написал, их внизу не вижу, чувак кто-то ручкой подписал, грамотеи хреновые. Но ну, я бы грубее сказал, конечно, очень смешно. То есть, видите, вот это публика путинская, вот это. То есть, это абсолютно безграмотные люди, это вот такая разруха голосования там в гаражах, это нарушение собственного а, законодательства. Конституции нарушений. Своих, собственных законов, которые они принимали. То есть, просто птец какой-то. И Путин рассказывает о том, что если вы это не примете, то это не вступит в законную силу. Я вам прочитал, что это уже вступило в законную силу в соответствии с действующей Конституцией. То есть, четко записано, еще раз подчеркиваю, статья 137. Изменения в статье... Так, не-не-не, сейчас... Статья 136. Поправки глав 3 и 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее двух, чем двух третей субъектов Российской Федерации. Все это выполнено. Нет здесь никакого одобрения народом, там в гаражах голосований и прочее. Чушь, блядь. Очень хорошо Василий Слонов, художник, изобразил, в общем-то, то, что сейчас происходит. Там музыка была, я музыку убрал, потому что YouTube очень негативно относится, когда музыку ставишь, а видео просто гениальное. Я прошу прощения, там детей уберите от экрана, но это художественное произведение, подчеркиваю, Василий Слонов, художник. Вот так это выглядит. Вот так. Конституцию крутят, как хотят. Нормально, я понимаю так, что люди, даже те, которые там голосуют в гаражах, а уж тем более те, которые организуют это голосование в гаражах, все прекрасно понимают, что происходит. Даже путинцы, вот эта вот вся мразь, они прекрасно понимают, что все жопа. И готовы хоть кусочек с этой жопы еще откусить. Так, а кто это за мужик с бородой? А кто это за мужик с бородой? Это вы про кого? Интересно, вы кого увидели? Спиннер пишут. Да, это спиннер такой нормальный. Можно придумать такой спиннер. Ну, художник, я же вам сказал, что Василий Солоонов действительно с точки зрения, так сказать, современного изобразительного искусства это превосходно сделано. Лучше и нет, и не продемонстрируешь. И пишут, вот, что пока врачи жаловались на дефицит средств защиты, власти скупили миллионы масок по всей стране для избиркомов. Тоже бизнес хороший, представляете, врачей, у врачей все забрали, раздали в эти избиркомы, потому что надо, чтобы голосовали, там такие люди какие-то похожие на космонавтов, мы видели много фотографий, я вам сегодня показывал. Володин заявил, что принять, принятые поправки, принятие поправки о праве Путина переизбираться сразу, э, а переизбираться, да, сразу сделает Россию сильнее. Интересно, чем же Россия будет сильнее от того, что Путин э, может бесконечное количество раз переизбираться. Имеет в виду, что все э, такие там.. Встали нацировать, говорит, Путин-то уйдет, что будет, представляете, все развалится, нас всех нахер посажают, придут всякие Мальцева, загонят на Индигирку, и Колыму никто ничего не удержит, и будет Россия слабая от этого. А вот пока они тут воруют все там, в три горла, блядь, хавают, вот Россия будет сильная вместе с Путиным. Обхохочешься. Посмотрим. Я бы вот хотел знать, что Володин будет петь в трибунале. Очень хочу знать. Очень хочу это увидеть. И вот Аксионов это Гоблин, который Крымом командует до да, кличка Гоблин. У него в бандитстве была Сергей, его зовут, да сказал, что я лично глубоко убежден, когда СССР распался, если бы был другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то есть ССР бы не распался. Это сказал гоблин, на то он и гоблин. Что я могу сказать гоблину? Ну, начнем с личности Путина, да, то есть Путин при СССР. Сколько лет был Путину, когда распался СССР? 40, да? 40 лет. То есть, это уже достаточно взрослый человек. И что же у Путина-то было? Его выгнали из КГБ еще при СССР. Да, совсем отправили нахер на пенсию в звании Подполковника. То есть, он был майором, служил. То есть, рассказывают какие-то небылицы о том, что он там дополковник. Да, Какого нахер полковника? Он служил майором. На пенсию ушел. На пенсию они давали. Ну, чтобы там пенсия побольше была и так далее. На пенсию отправили подполковником. Все. Понимаете? Вот это Путин. Что он мог добиться при советах? Вот только этого. Гоблин. А этот был гоблином. Тот был, блядь пенсионером КГБ, а этот был гоблином. Почему? Потому что это был СССР, и была перестройка, потому что реальные люди нужны были. А это все это реальные люди? Путин никогда в жизни не стал бы никаким руководителем, если бы его не пропихнули. Каким президентом он мог стать, если бы его Ельцин не назначил? О чем вы говорите? Вот это что моль, стал бы президентом. И предположим, Совершенно невероятно. Политбюро там собирается, говорит, блядь, давайте-ка назначим главарем там, Советского Союза Путина. Нефть 3 доллара за баррель. Он даже себе бы на дачу украсть не смог. О чем речь? Путина сделала нефть, которая под 200 долларов за баррель. И безумие народа российского. Абсолютное безумие. А тогда еще этого безумия не было. Тогда еще ветераны даже более-менее были. Те, которые войну прошли. Никто бы не позволил там какому-то Путину так себя вести. Путин пообщается с участниками акции «Мы вместе». И вот интересно. Путин сегодня работает в Новоагарево. А до этого он в Кремле что-то работал? Атарсид теперь стали уточнять, потому что он говорил про свою работу в Кремле. Сразу где-то после 14 он пообщается с участниками общероссийской акции ⁇ Мы вместе ⁇ Я даже знаю, в каком мы месте, да? С Путиным только в одном месте можно оказаться. Такие вот дела. В Госдуму внесли проект о дне победы над милитаристской Японией. Все, о, теперь 3 сентября опять парад, чтобы это... Ну, это хорошо, может быть, все-таки, как кто-то закончит свое дело, да, может быть, вот я покажу, этот паренек, который у машины ФСО разбил стекло, вот так это выглядело, видите? А Есть кто не видел? Вот стоит машина ФСОшная, подходит солдатик с автоматом и начинает долбить. Стекла тут бегут какие-то ФСОшники, там, я не знаю, на, там все скрутили. Молодец, парень, что я могу сказать. Вот опять будут продолжаться эти парады. Вот видите, тут БТР, как он, бумеранг. БТР-бумеранг. Видео вот это я не показывал. Мне очень нравится. Видите, то ли он на паровой тяге, этот БТР-бумеранг, то ли загорелся, хер его знает. Ну, Наверное, на паровой тяге сделали такой. Нано -на -на БТР. Очень смешно это выглядит, надо сказать. Это на парад он приехал такой. Парадный БТР. Представляете, какие на войну у них ходят, если на парад вот такой приехал перед Путиным там выпендриваться. Ой. Схи-Игумен Сергей не приехал на церковный суд в Екатеринбурге. Зато на этот церковный суд Собчак Ксения приехала там ловить хайп. Ну, хорошо, таких схей игуменов надо больше, чтобы вату поджигали. Наша задача, понимаете, вот она упирается в вату. Как это? А задача у нас сделать революцию. А упирается в вату, да? И потому что вата, ну, как-то парирует. Ну, а там, если не Путин, то кто? И вот такие, как Схиегумен, Сергий, это молодцы. Путин там в Бербиджа, Нам похер, куда он его там наметил. Абсолютно. Нам самое главное, чтобы их много было. И чтобы они поджигали вату со всех сторон. Как воронью слободку. Вот это главное. Этот БТР младший брат Кузи. Это точно. Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку. Его признали виновным в хищении 128 миллионов девятьсот шестьдесят четырех тысяч рублей. Средства пишут, говорит, похищались по заранее спланированному преступному плану. Это организованная группа там и так далее, и так далее. У суда ожидал огромное количество людей, которые пришли поддержать Серебренникова. Интересно, что же они не пришли Корнову с поддержать. А? Вот странная ситуация. Вот давайте с вами обсудим здесь... Я пока судили эту серебрянку, я старался не высказываться. Но если честно, у меня есть определенное мнение. Да? У меня по всему каждому вопросу есть мнение. Давайте вот с вами по-честному поговорим. Здесь есть хоть кто-нибудь из вас, хоть один, кто читает, что эти деньги не украли? Вот 129 миллионов безналичных рублей. Они могут исчезнуть просто? Конечно, нет. То есть, они оставляют следы. Деньги выделялись и пропали. Вопрос такой, очень хороший, да. Ну, если люди там невиновны, да. Я понимаю, что это суды путинские, я понимаю, что следствие и так далее, и так далее. Но вот 129 миллионов. Если вы эти 129 миллионов не брали, деньги безналичные, там видно, куда они ушли. Вопросов нет. Вот, показ, Вот, вот, вот, вот, вот. Мы их не брали. Здесь есть вот среди нас хоть один, кто верит в то, что и деньги не украли? Я не верю. Не, я понятно, что не верю в правосудный суд, я не верю блять, в нормальное следствие и так далее, и так далее, и так далее. Я и... Как-то... Этим ребятам тоже не верю. Почему всякая братва там, либеральная, бросается защищать этих и не, не защищает тех, кто ничего не украл? Все хотел поджечь. Посреди там... Манежной площади, потому что против Путина. И они, которые хотели поджечь сену, предположим, даже хотели, получили бешеные сроки. По 10-13 лет. А здесь условно получили. Да, за 129 миллионов. Если они не украли 129 миллионов, за что же их тогда судят? А если украли, то почему дали так мало? Вот вопрос путинской системе. Не верится. Пишут, не верю. Не верю. Понятно. понятно. Тогда вопрос вот этим, которые там стоят на улице и, там и, и спасают их. Вот Ефремов совершил неосторожное преступление. Тяжкое, но неосторожно. Ему нельзя совершать. Вот это же братва вот там на него что-то. А умышленное такое преступление можно. Почему? Это интересно, Песков прокомментировал. У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан. Знаете, в чем необходимый анализ по Пескову? В том, что воруют не только те, кому Путин разрешил. За что привлекают к ответу? За воровство, что ли? Нет, воруют-то все. А за то, что воруют... -то... Что не почину, воруют, да. Путин не разрешал, а взяли, украли, да. Вот там Ротенберга можно, а этим нельзя. Вот и все. Вот такие вот какие-то, видите, сразу же тролли тут возникли. Не, ну я говорю то, что во что верю. Я говорю ваш. О том, во что верю. Я не наезжаю на них. Мне начихать, да? Там, что они там поперли у кого-то или не поперли, там, абсолютно начихать. Да. Но я могу сказать, что все-таки, да, мне гораздо ближе. Революционеры, честные, которые ни у кого ничего не украли, и сидят в тюрьме за то, что хотели воровской режим свалить. Чем люди, которые там от элиты, они там элита. И че мне эта элита? Подумайте на, над этим. Я не призываю там обливать кого-то грязью или там что-то. Не соглашаться с этим приговором. Я предлагаю просто подумать. Воры жулик, он всегда воры жулик. В какие бы одежды он не рядился. Художников, там, музыкантов. Блять, он Ралдугин. Смотрите, да? Что? Музыкант. Хороший, говорят, музыкант. Ну, я предпочитаю Ростроповича, среди величайших да? А не Раулдугин. Адвокат Ефремов озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации. Ну, я так понимаю попросила семья, не семья, попросил адвокат, который а, эту семью представляет какой-то там очень крутой, я так понимаю, поэтому он сразу же там зарядил сто или 150 миллионов, ну, чтобы сразу половину себе и все нормально, да, может быть, две трети себе, вот, и... Я так понимаю, что пытаются вот эту вот сумму выдать из Ефремова. А Ефремовский адвокат в свою очередь заявил, что ну, миллион-полтора бы мы собрали. Те говорят, давайте 150, пятьдесят. Говорят, нет, давайте полтора. То есть, вот сейчас идет торг за упокоенного. Ну, в условиях современной России родственникам вообще платить нет смысла, да? Есть суды, там, которые по таким делам, ну, навряд ли кто-то будет давать команду по делу Ефрема Наверное, не будет, чтобы никак не вязаться А поэтому судья будет в состоянии решить, может быть, а может быть и нет Но может быть сам, а если будет в состоянии решить сам, то эти деньги благополучно можно потратить на судью а не на родственников погибших Парадокс с российской системы правосудия То есть первоначально все решается по команде из Кремля Если нет команды из Кремля Значит есть команда а, непосредственно председателя областного Или в Москве городского суда Если нет этой команды хотя такого практически быть не может, то тогда председатель вот эту непосредственно суда, да, который решает вопрос, если вдруг и этой команды нет там по какой-то причине, то судья сам в состоянии, волен все, что хочешь сделать. То есть закон вообще не работает никогда. Ни в каком случае, понимаете? Вячеслав, как голосовать в пределах страны, понятно, а как предел города? Предлагаю хранить прописку, чтобы чужие не голосовали. Какие прописки вы сейчас у вас сошли? Какие чужие? Если голосование электронное, если вы имеете в виду народа власти, как, кажется, вы в городе, ну, Луне, на Марсе, там, вы можете проголосовать откуда угодно, вы в системе. Все голосование там в системе, другого голосования нет. И все это совершенно открыто. Никаких бюллетеней, не надо никуда идти, ничего совать, все нажал, вот она есть и навсегда. Система блокчейна сохранит всегда. То есть, и через сто лет посмотрят, кто как голосовал, и никаких подвох. Голосование открыто, никаких тайных голосований, никаких тайн. Ничего нельзя подделать, когда все открыто. Только тайно можно что-то подделать. Открыто не подделаешь. Кошмар. Золотые продать Родину, что у людей в башке. Да они ее просто так дарят. Че, если золотые, это вообще для них шик. Да? А они ее просто так подарили. Путину просто так отдали страну. Вот этому ничтожеству. Из подворотни просто так отдали страну. Вы говорите, там золотые. Не знаешь историю Серебренкова? Не, не знаю. Даже не интересовался, честно я вам скажу. То есть для того, чтобы проанализировать все это, мне, мне не нужно знать историю. Уж тем более уголовное дело, потому что я в путинские уголовные дела не верю. Понимаете? Я не верю в путинские уголовные дела. Я просто знаю, что когда путинцы выделяют такие суммы денег, они их просто так не выделяют. Это воровская система. Эта система на что-то рассчитывает, на откаты и так далее. Вы где-то видели, чтобы там 129 миллионов выделили просто так за красивые глаза, за то, что он хороший художник? Да вы что, прикалываете, что ли? Суд... Арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Обызова. Ну и понятно, что они уже давно сбежали, да, эти два новых фигуранта, как Буратино: Лови его, держи его, ищи его, свищи его. Вот вы мне расскажите: вот вы тут меня спрашивали: знаком я с делом Серебренникова. Вот разница есть между делом Абызова и делом Серебренникова? Как вы думаете, есть какая-то разница? Я думаю, не особенно. Ну, может быть, там разные суммы и так далее. Почему не прибежали Абызова защищать? Да? Ну, потому что он не режиссер. Да? Был бы он режиссером, наверное, прибежали бы его защищать и так далее. Ну, так ведь. Ну, так. Я сразу вспоминаю эту Людмилу Алексееву правозащитницу. Помните, когда Путин к ней приезжал, это было в июле 2017 -го года, на день рождения к ней, где она ему ручки целовала. Посмотрите эти кадры вот эта вот правозащитница. Кого она попросила освободить? Она попросила освободить Игоря его, того, которого осудили пожизненно, там прав, он виноват, я не знаю. Его осудили пожизненно, и он был сенатором. Вот почему она бывшего сенатора попросила освободить, а не какого-то а, просто пожизненно осужденного там, Петрова, Иванова, в истории которого она разобралась? Почему это именно сенатор? М -м? Кстати, Путин пообещал освободить, и вы в курсе? Я сегодня думаю, вот сегодня для меня еще одно открытие. Я вспомнил, вот, как Алексеева целовал там руки, Путин и просила освободить этого Игоря Изместева. Я думаю, <coughs> и через сколько же его освободили? Ну, Путин же там сказал, я еще кадры посмотрел. Он говорит, да, там все, я, вот, он, я говорю, обещаю. Да, он, он обещает. Как вы думаете, через сколько Игоря Изместева освободили? Не через сколько, он сидит. То есть, Алексеева померла, и все, Путин сказал, да ладно, пообещал я, нож померла. Представляете, какой Вова Путин. То есть, это гнида вообще кончено. Путин держит слово. Да он ни разу ни одного слова не сдержал. Хотя вот когда Вата будет говорить, что он держит слово, вот это вот тыкните. Скажу, он, я обещаю ей, сказал Алексееву. И такой вот болт. и атаковала стихии, говорят, Владивосток, вот, три дня уже подряд, там, на Дальнем Востоке дожди, какие-то шторма бушуют, и из Приморья пытались вывести в Китай атомную подлодку, то есть, ее, я так понимаю, распилили на четыре части, и как металлолом пытались вывести атомную подводную лодку, ну, молодцы, что я могу сказать, вот. Вот такие дела. Мордовский майор полиции присвоил деньги на оперативную работу. Что, один единственный, что ли? Они все такие деньги присваивают. У них целая куча числящихся агентов, которые получают там по девятой статье. И ну, они придумали Тысяч, тысячу лет назад. Манусевич, да? Мануилов был такой шпион у царской разведки еще в свое время, который ездил по Европе и какие-то там немыслимые совершенно сведения представлял, за это получал бешеные деньги. Вот он как-то за две недели завербовал почти 170 агентов платных по берегу ла да, И вот эти, кто там находился, агенты писали ему, что они видят дымы, вот и, и прочее, прочее. И, и он сделал вывод, что это японские миноносцы Представьте, где Япония, тогда на угле работали. И где, где, и где ла -Манш? И правительство царское, когда послало вторую... Да, эту Тихоки, дальневосточную эскадру, да, ну на самом деле она формировалась из кораблей Балтфлота и Черноморского флота, и у Мадагаскара они встретились. Вот до того, как они встретились у Мадагаскара, эскадра а -а, шла, а -а, должна была пройти через а -а, Ломанс, а там миноносцы как Минысевич написал, да, и естественно, они были готовы. Обороняться и когда начался какой-то шухер, начали палить во все стороны, в результате потопили кучу рыбаков. Это были не миноносцы, это были рыбаки, называется это в истории Гульский инцидент. А еще когда пуляли-пуляли, то второй колонной часть эскадры шла во главе с «Авророй». И «Аврора» вообще охерел от того, что там выстрелы, но в темноте же это видно. С полохи они видят, что это свои корабли стреляют. И посвятили прожекторам, чтобы показать. Мы тут свои, вы смотрите, там, эти увидели свет прожектора и бабахнули в «Авроре» дырку, сделали. Так что мы таких ребят, в общем-то, знаем. В советский период... То же самое делали, чтобы получить звезды, когда говорят, что там масса доносов всяких было. Так половину доносов сами оперативники строчили от чьего-то имени. То есть, людей вербовали и заставляли подписывать эти доносы. Многие же не писали донос, они просто их подписывали. Поэтому в эту тему все, все прежнее. Пока не будет абсолютно открытого мира и не будет вот... и будут пока спецслужбы различные да? и вот такие элементы спецслужб полиции, то будет полный жоп да, кстати Манул. Интересную информацию передал. Бывает, иногда вот такие люди срывают, Им муж не верили. Да, после того, как Гульский инцидент произошел, он там вкидывал какие-то бумажки, ему говорит: да, ты чё ты, пошел нафиг? И он, чтобы реабилитироваться, взял секретаря из посольства, ну такого обычного секретаря, который пишет: вот и в одном из отелей, я уж не помню, если мозг включить, вспомню: в одном из отелей Франции. Подслушал вместе с этим секретарем Под дверью Разговор между эсерами И, и японским э, Военным аташе И вот как раз японцы дали тогда Деньги на покупку э, На фрахт корабля Джон Графтон И покупку оружия Был куплено оружие Этим кораблем отправлено А Мануилов с э, Этим с Секретарем все это записали Так что Бывают и такие, иногда выстреливают. В набережных Челнах собака напала на 11-летнюю девочку. Постоянно уже это происходит. Мужчина с сайта знакомств удерживал, удушил девушку у себя в квартире в центре Москвы. Ну, такое часто у меня помощница одна моя. Помню, рассказал, что познакомился с каким-то мужчиной через сайт знакомств. Тогда только это началось. Пришла в, ну, в ночной клуб, там договорились встретиться, сели в такси, он ее тут же начал душить. То есть до квартиры не доехал, начал душить сразу в машине. Так что, наверное, мир интернет, онлайн, да, и реальный мир, они несколько... Разные, поэтому нужно как-то голову включать всегда. Хотя и близкие и знакомые такое сейчас вытворяют, что муж убил жену в Москве после отказа полиции приехать. Классический вариант. У нас убивает. Ну, пока не убьют, не звоните. Арендатор убил владельца квартиры в Москве. Ну Тоже такая прям классическая тема. В Воронеже нашли тело призывника из Иркутской области. И говорят, что мать его рассказывает, что на нем ожоги от окурков, гортань вырваны и многочисленные травмы. Ну, горло могло пострадать от веревки, да? А вот а Токурков, наверное, ну, травму он сам себе точно не причинил. Вот пишут, мог покончить из-за дедовщины. Потрясающая ситуация служит один год. Какие-то там контрактники, какие-то офицеры... И получается, то насилуют солдаты, они вынуждены из автоматов стрелять, то значит, солдаты вынуждены с собой кончать. Что происходит-то вообще? Какие-то деды, какие нахер деды, там год служит, деды, блядь. Жуть. Росгвардейец из Воронежа нашел в подъезде грудничка. Большое количество детишек выкидывают. Все это продолжается. Ничего не меняется. Доль молодежи в Кузбассе упала ниже критической отметки. Вот Пишут, что 14,7% молодежи от всего населения ну, что ж, вымирает вымирает не только кузбасс вся россия вымирает так я что то забыл вам еще показать сейчас посмотрю а вот забыл да думаю что забыл понравилась ему вот такая вот на, увидел я на просторах интернета. Э, некая Лариса Левченко нашла э, при розжиге Мангала газету 201 -го года. Путин, я не цепляюсь за должность. Статья про Путина прелестна. Просто прелестно, да? Задолженность нихера не цепляется. Студия Артемия Лебедева попала в скандальную историю, то есть для Башкирии что-то они там делали какие-то логотипы, а оказалось, что это не они делают, а компьютерная программа, то есть что это не художники, а компьютерная программа. Прикольно. И почти половина россиян против прививки от коронавируса показал опрос. И Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса. Все. Путинцы наступают, эпидемия отступает. Российские наемники вторглись в Ливию, а О чем вторгаться? Они там и были, они там сидели в этой Ливии. Какой-то а, Аш Шарара, а, место рождения нефтяное. Аш Шарара. Хорошее название. Вот в этой Шараре обнаружились, значит, я так понимаю, путинские ЧВКшники всякие, Вагнеры и прочие приехали туда. Надеюсь, туда прилетят беспилотники, мне так кажется. Должно быть так. А вообще на каждый ЧВК Вагнер должно быть другой ЧВК. Да? Это было бы очень хорошо. И не знать, как с этими Вагнерами пообщаться. Если не знать, пусть ко мне обратятся. Я их научу и помогу. Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси. Понравилось ведь. Скажут, блин, ведь что Путин творит, я тоже так хочу. Статую правителя русских владений на Аляске предлагают убрать из центра Сидки. Группа жителей Ситки штата Аляска выступила с предложением убрать из центра города статуи Александра Баранова. Ну, это в связи, так сказать, с э, тем, что русские местное население индейское... Э, ну, как это сказать, помягче. Утрамбовали, порисовали, да? Это не секрет. Если кто-то эту часть русской истории не знает, то советую почитать. Сейчас очень много интересных исследований на эту тему. Что там с Алиутами вытворяли и прочее, прочее. Вячеслав, что-то путинцы разбушевались. Ну, конечно, а как же сейчас там денег ввалили? И поэтому огромное количество троллей, видите, там, тролли вот, вот такие же, с вагонетками, как эти, которые там, класс, для голосования, это такие же, эти там, для голосования, тролли в интернете, на ЧВК Вагнер, ЧВК Бах, да, ЧВК Бах, или Бетховен. Да, на Вагнера должен быть Бах, это точно Очень хорошо, кстати, ЧВК Бах Бах, у вас, у вас такое креативное мышление ЧВК Бах, причем и Оган Себастьян да? Помните, когда он помирал, сыновья тоже все музыкантами были Вообще Бахов там безумное количество да, музыкантов Вот когда старший сын, он самый такой, на его взгляд, талантливый был он нагнулся. йога Уже не мог говорить. И он нагнулся, чтобы услышать, что он скажет. А тот ему сказал, представляешь, какую музыку я сейчас услышу. Вот ЧВК Баха так, с, с таким девизом. Представляете, какую музыку вы сейчас услышите. Это хорошо. Очень хорошо. И... Пишут, что Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США. Но у него нет другого пути. он, в общем-то, выбрал этот путь изначально. А сейчас, если он будет что-то менять, то с выборами у него может получиться все очень плохо. А здесь отработанная система. Сейчас, если вдруг ситуация еще ухудшится, ну еще как денег дадут и будут решать эту проблему. ЧВК-бах, годится очень хорошо. Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей. То есть он сказал, что корабли выглядели отвратительно. И, значит, вот давайте говорит, сделаем их красивее. Это уникально, конечно. То есть военный корабль который является абсолютно просчитанной системой, абсолютно просчитанной, да, что-то он у вас некрасиво выглядит, а еще как-то вот он покрашен, так вот у вас, как в том анекдоте, да, раз. сейчас я тебе покажу, его окрашен, как-то вот какой-то у вас он серенький, давайте его, его так разукрасим покрасивее, Вообще молодец, я честно говоря, у меня челюсть аж отвисла. Ну, может быть, так и надо. Все равно не Путин. да? Пишут, что в Сирии применили летающую мясорубку, но это дроны с соответствующими ракетами. да? Воздух, земля, хиллфаер, старенькие ракеты, но очень эффективные. Я только вот хотел бы выяснить В отношении кого они применяли Когда, говорит, там Соединенные Штаты Применили В отношении каких-то там в Сирии В отношении каких Войск Башарасада я вполне допускаю Почему войска Башарасада Молчат, не рассказывают Об этом Грозит ли РФ распад Безусловно Конечно грозит И я вам больше даже скажу, что нет в картине будущего ни одного варианта, чтобы Российская Федерация не распалась. Другое дело, на какое количество, какие части отойдут. Да? То есть, это будет большой кусок останется или много-много маленьких кусков. Но этот астероид уже под влиянием гравитации разрушится. Безусловно, разрушится гравитацию бешеную создают с одной стороны Китай да конечно с другой стороны внутреннее такое давление национальных территорий, мы об этом говорили даже есть как-то кусок передачи большой поэтому сейчас не будем повторяться .ılar... Слава как тебе новый храм сатанистов. Я про этот храм уже говорил, так что там, смотрите, я уж не помню, когда там даже с фотками, со всеми делами. Так, и в Индии от ударов молнии погибло 107 человек. Ну то, о чем я говорил, что и не только я говорил, я просто исследую новости, да? и смотрю их со всех стран мира. И огромное количество новостей о ударах молнии я давно уж на это обратил внимание а потом стал интересоваться а оказалось, что не только количество молний увеличилось, но и сила этих самых молний с точки зрения да, силы тока и напряжения тоже возросла, причем значительно, и говорят об этом специалисты, которые исследуют то есть напряжение напряжение выросло Представляете какая прелесть Вот погибло в Индии 107 человек От ударов Ну вы скажете в Индии полтора миллиарда В общем немного Но количество молний Запредельное не только в Индии по всему миру В Антарктике начал откалываться гигантский айсберг. А соответственно, он уплывет и растает. Количество пресной воды в океане увеличится. А вы знаете, что многие течения, да и вообще вся океанская жизнь, а -а -а -а, зависит от разницы пресной и соленой воды. Поэтому это нехорошо ну по крайней мере для нас нехорошо для земли земля проходит свой обычный цикл так российских хакеров заподозрили в атаке на работающих удаленно американцев то есть российские хакеры из так называемой корпорации зла представляете есть такая ну по мнению Правоохранительных органов США И за лидеров этой организации Дают 5 миллионов а, Вот Заподозрили этих Значит людей В атаке на десятки Американских корпораций Посмотрим Что будет дальше Это интересно Так Молния Путина И панет завтра Было бы неплохо Это было бы очень хорошо так. напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия. Программа Плохие новости завтра. По поводу эфира елки-палки, забыли мы договориться. Вернее, мы договорились по времени, не определились. Хотел я вывести несколько человек. Ну, давайте так. В общем-то, вы поставьте себе колокольчики. Это будет. Очень важно, чтобы я... там Нажмите этот колокольчик, чтобы э, к вам приходили сообщения. И завтра, как мы соберемся, то, значит, вы получите сообщение, потому что нужно определиться, будем ли мы эфир делать в субботу или в воскресенье. Я еще пока даже не знаю. То есть, я с товарищами должен обсудить. Так... И еще напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Напоминаю, что под видео у нас есть э, строчки для спонсоров, для э, волонтеров, для партизан Мальцева. То есть для тех, кто поддерживает наши э, так сказать, принципы и очень важно, чтобы вы взаимодействовали. Нас должно быть много, мы должны быть объединены, мы должны иметь общую связь, потому что будущее приходит вот внезапно. Татьяна Кувшинка. В марте, в день памяти Сталина на ТВ шло обсуждение. По скайпу выступил Сергей Хрущев из США и клеймил Сталина. Один из присутствующих студии сказал, что у нее есть документ, подписанный Хрущом расстрельных списков. Сергей попросил их переслать. Ему это обещали. Может это... Поэтому он и застрелился, но прекратите. Я не думаю, что он не знал а, о том, что Хрущев подписывал. Они эти документы есть везде в сети. Там по 5-6 подписей стоит. Молд, Сталин, в том числе и Хрущев, особенно по Украине какие-то. Не знал он что Маленький что ли. Андрей, да... Так что, Татьяна, я, не, не, я вполне допускаю, а вдруг не знал, да? хорошая мысль, кстати Да нет, он просто, наверное, стал старым и другого пути не нашел Андрей, на мелкие расходы, спасибо Укупник Аркадий, спасибо Воробей, каждый моли свой тапок Бойкот, лух Отлично крокодил 777, славно превью председатель на избирательном участке Кургане, она типа выиграла квартиру, а думает, что все кругом дураки, и она одноумная, что это все не подстава, будто вот с такими дебилами мне рядом приходится жить, представляешь? Да, ну понятно, мы сегодня говорили уже про нее, про эту даму. Алексей, здравствуйте, все интересные чувства предстоящей неизбежной революции, вот и белорусы проснулись, как же эти упыри у власти однообразны, пугают нас, как детей глупеньких, страшилками из-за границы, да своими ракетами вымышленными, все идет по плану перемены, все идет по плану перемен неизбежной, я здесь навсегда, это мой дом, Алексей, молодец, спасибо вам. Оксана Щусь, спасибо за работу, вам спасибо, Оксан. Так, это уже вчера. Это уже вчера. Спасибо большое, что вы смотрите. Еще раз вот э, по поводу того, чтобы э, кто-то что-то не перепутал и не стали там в адрес серебряников и прочих писать. Проклятие. Я не для того это говорил, чтобы там... Устраивать людям какую-то Обструкцию вовсе нет Я просто для того чтобы Люди не делали Ошибок То есть до того можно договориться Что завтра тех людей Которых Путин при, Привлекает за воровство А это не всегда не, Так сказать безупречные люди Мягко говоря да, Не всегда невиновные люди можно договориться до того, что давайте их президента избирать. Мы еще это услышим, понимаете? И на этой волне опять кудрены, мудрены, пудрены полезут. И всякая остальная шоба. Так что не, не заблуждайтесь ни в коем случае. Еще раз повторяю, что поддерживать над тех людей, которые борются с путинским режимом, которые не запятнали себя воровством, это очень важно. Это очень важно чтобы эти люди не запятнали себя воровством. Серега, город Бор. Спасибо, Сергей. Михаил Красноярский, а партизан Путину? Нет. Yes. Отлично, спасибо. Челусас Аре. Вчера отсылал на колес, но вы не зачитали. Сегодня тоже решил на зимний. А, это уже 25-го. Понял, спасибо большое, что смотрите... Так, спасибо за эфир. И что, может и срезать, поэтому надо большее количество лайков. Да, безусловно, нужно по максимуму ставить лайки. Почему? Потому что YouTube пытается все время загнать куда-то в жопу мира. Поэтому нужно максимальное количество лайков, чтобы они... У меня сейчас, видите, отключили рекламу и стараются со всех сторон прижать, чтобы а не дать возможность нам нормально а вещать на большую аудиторию. <coughs> То есть ни в каких топах нет нас точно. Там есть какие-то люди, у которых там 500 просмотров, да, но когда у тебя там несколько десятков тысяч, тебя в топе нет. Ну, потому что так... <coughs> Пишет, Кудрины и Мудрины на вышку уже заработали Не факт, вы же знаете, когда все начнет рушиться Будут рассказывать, какие это молодцы Вы посмотрите, где этот Кудрин был, когда Болотная была На трибуне он был, рядом с Навальным Вы что, не помните? И вы что думаете, так не может произойти? Все эти Кудрины и Мудрины будут поддержаны либералами Которые вам расскажут о том, что это самые замечательные Только они могут спасти страну Почему? Ну потому что недаром же Алексеева это просила и ручки целовала за бывшего сенатора. Не за какого-то Ваню Палкина. Ваня Палкин там не нужен никому. Понимаете? Они Ваня и Палкина боятся, как огня. Им нужно, чтобы было все нормально. Чтобы все эти Шендеровичи получали нормальные при будущем режиме. А то нахер они там против Путина тянут. Сейчас они прекрасно живут. Они хотят жить лучше, а не хуже, понимаете? А придет Ваня Палкин, слава Мальцев, придет. Как они будут жить? Они что-то смогут от Газпрома получить? Или от какой-нибудь Роснефти смогут получить? Или еще откуда -нибудь? Нет, не смогут. Они смогут сказать какую-то такую истину, которую не знает никто? Нет, абсолютная свобода слова. Накал будет гораздо выше, чем они могут дать. Так. Вячеслав, добрый вечер Под часто дают задание Через Телеграм выполнять Но сейчас там э, сливают данные Пользователи через э, Какие ресурсы работать Если Телега становится небезопасно. Ну почему она небезопасной Становится? Наш данные никто не сливает Кроме всего прочего Там же можно работать не С своим телефончиком да? И кроме всего прочего Чтобы был не номер телефона А никнейм как там создал с какого-то левого телефона аккаунт и работа, и вообще никаких проблем, как они отследят. Так. Слава, зато у тебя народ как кремень. Нет, точно. Спасибо большое, что смотрите. Даже латынь относится к народу с пренебрежением. А, я, а зачем ей относиться к народу как-то по-другому? Ее кто кормит? А? Ну, бытие определяет сознание, еще народ кормит. Или может народ ее выбирал? Она служит своим хозяевам. Зачем ей? Она журналист. Что такое журналист? Откройте. Давайте вместе с вами сейчас откроем. Википедию или что угодно. Вот прям при вас открывай, прочитаем, что такое журналист. Чтобы не было никаких иллюзий ни у кого. А то очень часто, да они вот журналисты, они там что-то пишут. Жу... Журналист. Вот он мне фильм предлагает. Человек – литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средств массовой информации, связанный с ним трудовым, трудовыми или иными договорными отношениями или занимается такой деятельностью по собственной инициативе. Вот это уже приписали туда по собственной инициативе. Да? То есть… Работает на какое-то издательство. Вот кто такой журналист. Тот, кто работает на прессу, телевидение, радио там, и так далее. Вот он журналист. Сейчас свободные журналисты появились только. Можно вот Мальцева считать свободным журналистом в данном случае. Да? То есть, который получает деньги от вас. И работает на своих зрителей, на своих соратников, на партизан своих, понимаете? Вот только сейчас это появилось, с появлением интернета. Конечно, такие, как Латынь должны ненавидеть, потому что у таких как Мальц, кусок хлеба отнимают. Но я не специально, я никогда не хотел быть журналистом. Я хотел внедрить власти в России. сейчас это возможно. Сейчас стало это возможно, раньше было невозможно. Раньше я просто боролся с путинским режимом, со всей этой сранью. Поэтому, конечно, они ревнуют нихера себе. Может выйти любой мальчишка, И если ему есть что сказать, какой-нибудь дуть, да, и все, и разрушить всю их журналистскую систему. Вот такие дела. Так. Свободный партизан. Хорошее название. Спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция. До свидания.